Всем привет, меня зовут Дамир, мне 29 лет, я из города Самара. Шамшурина смотрю, наверное, как и вы, тоже очень давно. Три года смотрел, все никак не решался. В итоге я приехал, все-таки собрался какими-то там силами на этот тренинг-практику. Сейчас у нас последний день новогодней практики. И... Эмоции просто вообще. Очень много открыл в себе внутри. Помимо, конечно, круто, она вообще наладил коммуникацию с девушками, с крутыми девушками, которые мне нравятся. И помимо всего этого, очень много открыл тоже моментов в себе внутри. И это нужно попробовать каждому мужчине, я считаю. Что там, Самара загудит? Да, Самара, Самара, она отлично загудит. завтрашнего дня прям.